Сейчас оцените лук, купили себе Майбах, Ема, Вообще отвисаем Короче, здесь стоит uh, от Tesla Автоводитель, короче, автопилот Просто, ну, эти закину, вот И едешь Машина вообще топ, если честно, за свои деньги Всего лишь за 500 миллионов долларов купили Чисто с магазина шел, на сдачу купил, блядь, ну, блядь. Личного водителя вот нанял Не знаю, нах он здесь нужен то, что машина на автопилоте. Ну, поэтому просто и бухаем, ребята. Ну, видите, видите, поднимаемся, крутимся, поднимаемся как можем. Просто обычные пацаны уже на Майбухе хуярят. Нет, да. Салон вообще. -а. Вишенка на торте этого автомобиля это заводская система Russian безопашен. Иконки. В любой машине есть В русский Russian безопашен. Даже есть документы, ребята Майбух вообще просто огонь Стекла заднего вида отсутствует. Короче, ребята <с Это вообще капсула времени, если вы не знали На самом-то деле Потому что чувствуете, да? Чувствуете этот уровень, ребята? Просто уровень Как думаешь, видео это на YouTube можно будет выложить? Да, а что не те? Все, ребята, считайте, что вы уже смотрите это видео на ютубчике, пишите комментарии, какие у вас тачки, на чем поднялись. Ребята, вы поднялись просто на харизме. Вот пацаны под, подходят, про, проходят мимо, видят, что мы стоим на этой тачке и просто говорят, ребята, расскажите, на чем вы поднялись, на чем поднялся брат. А я отвечаю, на харизме, брат, просто берешь и крутишься. Не надо стесняться, надо работать, зарабатывать, не стыдить". Не стыдись своей работы видишь, В любом возрасте можно Заработать Вот я в свои 15 заработал на Майбах С личным водителем Просто руля нету, ничего нету Печка зато есть Он Регулировка паутинная Видите, вот просто вот это вот Дергаешь сюда, сюда Просто музыку погромче Сделал, накрутил вправо-влево Поворотники просто идеальные Вот так вот берешь не ребят, зацените, да, тачка вообще огонь, просто огонь. Хотите, Сука. снаружи покажу? Бля, вообще, самосыдитесь просто. Ребята, я вам не говорил, эта тачка не просто охуетительная, она еще и заниженная, смотрите, просто выходишь, и все. А все, ребята, все. Дверь открывает мне только мой личный водитель. Хотя какой личный водитель? Ребята, вы слышали команду дергай? Это просто машине говоришь дергай, ара, она дверь открывает. Слышали звук закрывания? Это вам не это самое, это вам то самое. Это что было? Да. О, двери с... с автодоводчиком, ребята. Что немаловажно. Кстати, машина 2072 года. Так что ставьте лайкосик за эту машину. А с вами был WinterFell, мать его бизнесмен уже. Так что все. А это я поднялся из этого видоса с дошиком. Просто сделал рекламу дошика и мне. Все, ребята, здорово, классно.